Друзья, у нас сегодня государственный выходной, и выехали мы покупать на поле. Со мной прибор Гаррет Аси Евро, 350 айска. Сигнал монетный, сейчас копнем, посмотрим, что там. Друзья, хотел бы показать вам вот такой вот камень. И металлоискатель Гаррет Аси Евро. На него звенит. Кто знает, что это за камень, я предполагаю, что это железная руда. Это первое из интересных наших находок за сегодня. Вечерком выехали покопать. Друзья, вот копнули мы сигнал. Видите, монетка! Я люблю свой прибор. Друзья, царька копнули Николая Первого. Тут стояла старая усадьба по информации и вот результат, друзья ходим дальше друзья из интересного шмурдяка нашли вот такой царский челунок, ну и главная находка денежка Николая Первого хочу показать вам еще, что мы находили на этом поле, находили царицу полей две копейки Александра Первого точно такую же денежку находили ну и советики до реформы. А также находили здесь серебро, но я ее не брал. Серебро 10 копеек. У меня обзор есть на канале, сейчас вылетит подсказка. Спасибо, друзья, что посмотрели этот короткий ролик. Разведка. Мы тут еще будем на этом поле ходить. Оно перспективное, на нем можно еще искать. Думаю, что еще находки будут. Старая усадьба стояла. Сегодня только одна монетка, но все же мы ходили только 40 минут. -то. Друзья, вставляю это в концовку ролика. Вот, находка наша монета, денежка, времен правления Николая I, 1854 года, Должны найти на старой усадьбе. Такую же денежку находил, но только 1853-го, это, это вообще стертая 1853 э, Ну, вот это вот данная денежка 1854-го, если бы была в хорошем сохране, еще бы чего-то стоила, а так, может, чего-то и стоит, но вообще несущественного. Находка порадовала, конечно. Сохран плохой. Но будем дальше искать в тех местах. Будем копать. Надеюсь, будут находки. Также хотел показать. Я показывал видео. Покажу еще раз концовки. Царица Полиевод. Которую мне удалось найти там же. Это монета 1813 или 11. 13 года. Интересная достаточно монетка. Это тоже интересная находка. Хорошие там места. Хорошо ходить. Подискованно. Все ровненько. Спасибо, друзья, что посмотрели этот ролик. Оцените его лайком. Или дизлайком. Также напишите комментарий. Кто хочет поддержать канал материально, ссылка на донат в описании. Всем удачи. Всем пока. Yeah. <music>